В наши дни китайский язык набирает популярность среди молодежи. Китайское консульство в городе Казани совместно с Институтом международных отношений организовало мероприятие для тех, кто изучает китайский язык и восточную культуру. Среди гостей были студенты, которые изучают китайский, а также проректор Казанского федерального университета. Они изучают английский язык, но те, кто смотрит в будущее, они всегда обращают внимание на язык китайский. У нас сегодня в университете порядка двух тысяч ребят изучает китайский язык, действует, соответственно, институт Конфуция, есть преподаватели, носители китайского языка. Поэтому я думаю, что это то направление, которое будет только развиваться. И сегодня действительно приобретает популярность китайская культура Мы смотрим китайские фильмы. Я думаю, что в связи с общей ориентацией Российской Федерации в настоящее время с Западом на Восток, в том числе в Азию, мы дополнительное внимание теперь будем обращать на сотрудничество, взаимодействие с нашим большим партнером. Вот. И я думаю, что сегодня только начало, наверное, уже следующей серии мероприятий, которая будет связана с Китаем, с китайской культурой. Открыл мероприятие своим выступлением генеральный консул Китайской народной республики в Казани Уин Синь, который рассказал о традициях в 34 провинциях КНР. Наши дипломаты будут читать стихи на китайском языке. Еще вот студенты из Казани, они тоже будут выступать с китайскими песнями, танцами, даже ушу и так далее. Еще калли каллиграфия китайская. Я сам Иногда тоже пишу китайскую кариографию. Кари кари кари кари кари. Вот там уже я написал, что там есть, можно посмотреть да, и так далее. Еще китайская кухня. После окончания мероприятия мы тоже при, э, приглашаем всех гостей отведать китайскую кухню. На сегодняшний день в Казанском университете обучается более тысячи студентов из Поднебесной, а китайский язык изучают в программе бакалавриата и магистратуры около двух тысяч студентов. Юлия Семенова, Фарид Захитаглы, Универньюз.